Доброго времени суток, с вами Каттамхали Вот что-то не припомню, по-моему, еще ни разу не смотрел я бой на колёснике А тем более с такими результатами Игрока у нас зовут Не Курите В танке карта Оверлорд Да, казалось бы, что у этого танка есть такое, чтобы показывать такие... Ну, можно сказать... Даже не знаю, какое слово подобрать Но такие большие цифры, да, по урону, там, по фрагам и всему остальному да, ну, по-моему, только скорость. <с> не знаю, ну, может, у него там хорошая маскировка, если честно. Я не знаю даже, какой показатель. Вообще не собирался эту ветку никогда качать. Как-то мне это не особо интересует, да. Особенно, если посмотреть на снаряды. Я сейчас просто посмотрел на бронепробитие. Да, базовым снарядом 190 миллиметров. Голда 240. То есть здесь голда бронепробития даже меньше, чем у базового снаряда, у обычных бронебоек, у других. Танков Да, но здесь у нас получается базовый Не просто бронебойный, а бронебойный подкалиберный Ну ладно, будем смотреть Уже две минуты прошло, причем счет 0-0 Ну вот, удается наконец-то нанести первый урон Да, ну вот тоже еще плюс какой Здесь у нас хорошая альфа То есть, ну вообще средний урон, да, 390 Сопоставимый, к примеру, с, да, с некоторыми средними танками А то иногда и с тяжелыми и сразу урон неплохой. Вот, что-то наконец-то размочили и с другой стороны. Становится 1-1, а то и только думаю, да, что-то бой уж так долго идет, а никто в ангар не торопится. Но мне кажется, с таким бронепробитием и 4 вообще бесполезно куда-то стрелять. Не знаю, там может фугасом еще какой-то урон нанесется. Вот так, мне кажется, там даже маленький угол будет, уже хрен пробьешь. походу левый фланг бросили никого здесь не видно уже по центру спокойно колесник катается за свет не попадает а не вон есть засветился засветился здесь проджета вон сходу стрелял урон нанести не удалось Ну там еще вон в углу объект сидит какой-то Здесь тоже вражеский колесник катается Но у него не так успешно все получается <с> Отправляется в ангар Получает одно, два бронепробития Ну в ответ одну тычку там тоже кидает Ну в итоге уже тысячу насветил Почти тысячу настрелял Счет 3-3 Событие не сказать, что прям так быстро развивается Ну да, вот только если в корму пробивать из четвертой, там, да, можно было нанести урон. Здесь бронепробития хватает, и то только голдовым снарядом, наверное, а базовым точно не пробить. Еще одна попытка. Вот. Наконец-то. Ну, на этих танках, наверное, играть с одной стороны весело, но... Далеко не у всех, наверное, получается. Потому что у многих это весело заканчивается очень быстро. Да? В начале боя там понеслись куда-то. Всего 199 единиц прочности у, у игрока остается. Да, вот так подумать, уже вроде в ангар пора. Еще одно неаккуратное движение, и все. Смотрим дальше, что же дальше будет. Скорость почти 100 километров в час То есть это даже любая большая карта проезжается очень-очень быстро Вот урон к 2000 подбирается Правда голдовые снаряды заканчиваются Остается всего две штуки Но еще есть шесть фугасных Вот как раз здесь бы фугасным снарядником Хорошо наверное пошло бы Да, но ну там помимо ФВшки еще выезжает фуловый тяжелый там. Какой там получается? Это, это итальянец у нас. Счет уже 3-8. Ну что-то вообще снаряд улетел куда-то там. по Молоко. Заряжает. Крайний, крайний голдовый снаряд. Как же дальше играть, непонятно. Не особо здесь получается. Да, альфа не проходит, всего 338 единиц урона. Опять, да, опять всего 332 все меньше и меньше Как в начале там первый выстрел был на 500 с лишним По вражескому колеснику Дальше как-то не летит пока что и опять здесь мог, мог сделать первый фраг Немного опять не хватает урона 6 единиц прочности остается арта, накидывает арта, получает 45 единиц урона, в запасе всего 154 единицы прочности тут можно нечаянно от чиха просто в ангар отправиться уже даже базовые снаряды скоро закончатся остается всего 13 штук Союзников как-то немного он вот, удается все-таки там пробить еще одного противника Точнее, первого противника уничтожает ЕБР-105 А я, кстати, в начале название танка не сказал Но, в принципе, колесник 10 уровня и так понятно у нас В игре один-единственный Блин, тут в лоб, по-моему, бесполезно стрелять Есть шансы пробить? Здесь везет. Бабаха целится в 268-го. Надо ехать к груди. Уже за 4000 урон перевалил. Ну тут у Бабахи, конечно, шансов нет. Ах, опять, опять немного не везет. И получается, ЕБР остается в одиночку против семерых противников. Здесь удается засветить вражескую арту но там еще стервам где-то может быть недалеко Одного выстрела хватает Уже 5000 нанесенного, два фрага Вот она, вторая арта здесь обнаруживается Прям в точку, да, попал снаряд сейчас Прям в аккурат по центру лег Да еще и противник на захват встает ну, их остается уже пятеро. Не сказалось бы, да, что, что уже все просто. 12 штук снарядов. Хотя что там был фуловый. Бабаха-то здесь шотная. В принципе, фугасом, если пробить. Да, удается отправить. Там еще одна шотная бабаха. Остается 4 противника, а надо как-то захват забивать Нет, все-таки съезжает, съезжает противник с захвата Здесь прям без подготовки, увидел, выстрелил, минус противник Уже пятый Хотя ж там, по-моему, уже не фуловый, да? Ну, наполучал где-то. Еще что-то происходит с одним противником, непонятно. Разбился! СТРВ разбился! ха Ну, бывает, и как я это каждый раз повторяю, что в таких боях нагибаторских без везения никуда. Нет-нет, рандом, когда на стороне игрока... Противники бывают Либо овкашат, либо вот так разбиваются Ну, либо где-то переворачивается. Обязательно какой-то такой фактор присутствует Остается живых два противника всего 268 фуловый получается Здесь еще повезло, что остался Не какой-нибудь ис 4 Хотя бы можно там с борта пробить Без проблем Ах, не попадает ИВР До конца боя остается 4 минуты Ну и минута с небольшим До захвата базы Есть время в принципе объехать Заехать где-нибудь с неожиданной стороны Для противника Все-таки развернулся, как почувствовал, с какой стороны будет ЕБР по нему стрелять. Убрал бор. Но в итоге все равно, уже без засвета, примерно понимая, где будет стоять противник, удается нанести урон, сбить захват. И получается, там у вражеского тяжа осталось прочности на одно пробитие. Где еще 268 Это бывает, вот так едешь, едешь И прям лов в лов выскочишь И все, и пиши пропало Да, вот в чем плюс скорости Это очень быстро менять позиции да 268 фул фуллов Остается 15 секунд до захвата Надо пробивать или все пропало да, есть, заходит снаряд с уроном Но все равно 20 секунд до захвата Промахивается 268 ГБР идет банк, Деваться некуда Надо отстаивать базу А тем более Когда ты уже столько сделал для победы Отлично Ну все таки, да, горил я на один Снаряд, нет, все таки на два 268 тоже промахивается Минус тяж Продлил время боя здесь И ЕБР уничтожил вражеского Одного захватчика Теперь что-то надо делать с 268-м Да, большую часть боя Игрок, получается, здесь находился с очень маленьким запасом прочности Там, да, меньше 200 было И столько сделал Здесь аккуратненько так удается подсвечивать При этом сам пока что в засвет не попадает Ну, мне кажется, тут достаточно сделать Один выстрел ну нет, в засвет не попал, но 268-й понимает, да, видел, с какой стороны снаряд прилетел. Сразу разворачивается в эту сторону. Надо опять менять позицию. Остается всего 4 снаряда и пошла заключительная минута. Отлично, еще и загуслить удается 268-го. Остается 40 секунд до конца боя. 40 секунд и 3 снаряда. 268-й теперь что, не понимаю? А, на гусле стоял, а то я думаю, что он не развернулся. Здесь уже надо, надо рисковать. 26 секунд. Ха-ха-ха, промахивается 268 Вот он, шанс. Два снаряда как раз тютель в тютель. Если вдруг альфа не пройдет. Может и одного хватит. Да, одного не хватает до конца боя. 7 секунд, 6, 5. Прям по нулям, и бой закончен. Что-то уже не первый раз такое я вижу. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, и до новых встреч. Пока-пока.